Приветствую всех! Хочу с вами поделиться своей работой. Вот такие вот замечательные волки я рисовала на заказ акриловыми красками. Холст на подрамнике. Я просто в восторге от результата. Да, это долгая и кропотливая работа, но я получила просто удовольствие, создавая вот такую картину, вот такие вот замечательные волки. За все свое время творчества, художества я уже рисую третьи волки по счету. И вот эта версия мне показалась, она более такой класснющей, более такой сочной. Вообще такая прелестная. Они мне так нравятся вообще. И каждая, да, работа каждой волки у меня получались тоже прекрасно. Ну да, кто ж похвалит себя, как не я сама себя. Вот, и, конечно, они отличались тем, где-то фоном, где-то красками, вот тенями, э, есть отличия. И в этих волках мне понравилось то, что вот, э, цветовая гамма, а именно вот, вот, вот это, где блики от луны, я делала под краской неаполитановая телесная и сочетание, вот, где теневая зона у волков, это была синяя королевская краска. И оно дало такой мне, на мой взгляд, очень прекрасный результат. Очень классное сочетание. Мне очень понравилось вот это сочетание телесного и вот этого синего королевского в теневой зоне волков. А вам как? Что вы скажете? Мне очень понравилось такое сочетание. А посмотрите на эти глаза. Это же вообще. И что характерно, у этого волка, его взгляд, его выражение глаз, цвет глаз, это просто что-то с чем-то. Камера не совсем передает живую. Мне кажется, все-таки они намного лучше выглядят. И как картину ты бы не поставил, такое ощущение, что волк смотрит на тебя, он за тобой наблюдает. Смотрите. Вообще просто превосходная работа. Кто молодец, я молодец, кто молодец, я молодец. Классный результат, я очень довольна. Конечно, я молодец, но... Сам процесс, я снимала тоже написание этой картины, но так как картина писалась долго, еще раз повторюсь, это э, длительный процесс и очень кропотливый, так как нужно делать подложку, э, подмалевок, несколько слоев фона. И... Написать эскиз на холсте волков, сделать подмалевок, скажем так, подложку, основу для рисунка. Это черная краска, потом серая краска, потом это тоже несколько слоев, а потом уже каждый волосок по отдельности прорисовывать кисточкой. То есть, чтобы вы понимали, это очень трудоемкий процесс и делалось несколько видео, и так получилось, что эти файлы пока как-то каким-то образом испортились, то есть видео было повреждено. Если у меня получится восстановить, то обязательно я выложу сам процесс написания волков. А пока я делюсь с вами вот результатом. Естественно, я покрыла картину несколько слоев лака. Чтобы можно было картину и защитить от внешних факторов, от пыли той же, от воды, влаги. И чтобы был просто уход за ней. Это едва влажно, можно сухой тряпочкой вытирать по надобности от пыли. И эту картину я подписала. Вот, я стала ставить подписи на своих картинах. Подпись... Я стала ставить контуром. Это универсальный контур, который рисуют как и на холстах, на дереве, на керамике. И ним так у него тоненький носик, и легко можно поставить свою подпись. Ну вот, в принципе, сам вот этот контур с золотой краски. Ну, вот этот контур, он универсальный. Я и также бокальчики разрисовала. Видео еще, кстати, будут. Будут видео, и я думаю, что много будет видео по написанию по стеклу. Да, как я делаю. Вот, вот этот витражный стиль. Роспись бокалов, кружечек, стаканчиков, тарелочек. Это тоже будут видео на моем канале, где вы сможете наблюдать, смотреть и подсмотреть для себя какие-то идеи и обучаться. Ну и делиться с вами своими работами, показывать свои работы. И очень хочется от вас обратной связи, как вам э, картина, как вообще мои работы, и то, что я делаю, нравится ли это людям. Также внизу под видео, в описании, я оставлю ссылочки на свои плейлисты, на свое творчество, художество, про картины, рисование по тканям, краски про ткани, новогодние поделки и как научиться рисовать ну и всякие мои вот эти рукоблудничества. Вот, ну, в принципе. В принципе, вот и все. Про картину я рассказала, поделилась с вами. Напишите обязательно, как вам такие волки. По феншую это очень хорошая картина, особенно для пары, для семьи, для отношений. Для одиночек это человек должен найти себе пару. И у меня был такой случай, я рисовала первую свою картину волки для одной девочки, она заказала, что она вот как раз вычитала информацию, что по феншую картина с волками в паре, это очень хорошо для тех, кто в поиске, для тех, кто в отношениях и состоит в браке, это крепкий союз, верность, сильная крепкая любовь, вот, и пока я ей рисовала, и в тот момент, когда я уже отдавала эту картину, она вот буквально на днях нашла свою вторую половинку, вышла замуж, и сейчас у них есть дети, и это, я считаю, очень замечательно, Насколько повлияла эта моя картина, я не знаю, но хочется верить, что она принесла ей только положительное что-то, какое-то чудо свое маленькое эта картина совершила. Вот, ну... Но... На этом все. На такой вот позитивной ноте я заканчиваю. Всем желаю добра, любви, прекрасных взаимоотношений с родными и близкими и со своими вторыми половинками. Огромной большой и чистой взаимной любви, благополучия, крепкого здоровья и достатка. Все. На этом все. До новых встреч. Пока-пока.